В гости зашла вдруг в тоска, и гитара смолкает все тише, ночь, как прежде, вступает в права, а ты знаешь. Страшно не увидеть жизни огонь В тех родных глазах, что горели так страстно По ночам, когда были мы вместе с тобой, Счастье было так близко и очень возможно Что случилось? С тобой так просто и сложно. По щеке не больно скатиться слезам. Все, что тебе от души отдала, сохрани. Время не лечит, а прошлого не позабыть. И лишь ночами с тобою мы будем грустить. Голубого цвета летнего неба глаза не с тобой